Всем привет! Если вы хотите снять квартиру около моря, могу вам предложить вот в этом доме однокомнатную квартиру. Ну, это как бы не я вам предлагаю, но знакомый мне человек сдает здесь квартиру. И сейчас я подымусь в этот дом и покажу вам, как она выглядит внутри. Давайте посмотрим на дом с пляжа. Это вот дом, который справа. Четвертый этаж. Это однокомнатная квартира 50 квадратных метров. Смотрите, какая красота. Кондиционер. Здесь два кондиционера в квартире. Телевизор. В ванной комнате подвесной унитаз. Душ. Вот эти вот все шампуньки здесь остаются. Мало ли кому-то нужно будет. Здесь стиральная машинка. Умывальник. Здесь газ. Электродуховка. Бош. Холодильник. Тоже Bosch. Там микроволновка. Много подсветки разные. Стол подсвечивается снизу. Кондиционер. Хочу обратить внимание на эту рамочку. На букинге 10 баллов было. То есть высший рейтинг. Ну, понятно, вы сами видите, какая квартира. В описании к видео будет ссылка для связи с владельцем, а также в закрепленном комментарии.